Всем привет! Вы на канале, как заработать в интернете. И в этом видео у меня на обзоре новый экран. Но перед началом хочу вам напомнить, что в этом видео я провожу розыгрыш на 10 долларов. Кто не видел это видео, перейдите посмотрите. Здесь я рассказываю, как принять участие в розыгрыше на 10 долларов. Также у меня вот был э, розыгрыш на 10 долларов под этим видео. Выиграл вот э, данный человек но ну, он ко мне так и не обратился так как условия розыгрыша вам нужно обязательно быть подписанным на телеграм-канал всех победителей я выкладываю телеграм-канал и если вы победитель вы должны мне написать в течение 24 часов когда вы выходят данный пост данный пост вышел данный человек мне не отписался подписан он на телеграм не подписан но это уже ваши дела, вам нужно было мне написать в телеграм-канал в личку, я бы вам перевел 10 долларов. Поэтому эти 10 долларов мы разыграем в дальнейших моих видео. Следите за каналом, следите за видеообзорами. Итак, поехали к новому крану. Переходим вот по ссылке в описании к данному видео, попадаем на вот такую вот страничку, это новый кран. Здесь есть вот вкладочка Faucet, мы на нее нажимаем. И здесь вот Claim Reward. Разгадываем капчу Нажимаем Claim Now. Итак, что мы здесь имеем? Каждые 5 минут мы можем зарабатывать вот здесь вот такое количество BNB. И таких сборов мы можем сделать 30 за день. Также здесь есть, если мы перейдем вот на главную, в Dashboard. Daily bonus бонус вот здесь есть нажимаем на дель бонус здесь я так понимаю мы можем увеличить свой процент и вот один раз мы можем собрать это мы собрали вот 05 тысячных доллара это daily бонус также здесь есть тут вот вкладочка offer wallet. здесь мы можем зарабатывать на просматриваем вот шортлинков также мы можем здесь вот посетить веб-сайт и получить один point за каждый веб-сайт также вот мы здесь просматриваем шортлинки за шортлинки нам вот платятся 12 поинтов 12 12 далее мы эти поинты я вот здесь уже смотрел мы можем зайти вот exchange points и к примеру мы насобираем здесь 100 поинтов мы здесь вот нажмем и обменяем их на BNB. Вот такое количество будет BNB. Кому это все интересно, переходите и зарабатывайте. Также вот здесь есть реферальный конкурс на 100 USDT. Кто займет вот первое место, тот получит вот 50 USD. Вот такой, друзья, кран. Кто зарабатывает таким способом, это новый экран, он только что запустился. Вот мы видим на моем балансе уже вот, вот такое количество BNB. Давайте попробуем их вывести. Нажимаем кнопочку вывод. Вы не указали кошелек для выплаты FaucetPay. Вот здесь нам нужно указать кошелек от FaucetPay. Сейчас я это все сделаю. Итак, минимальный вывод с данного крана получается 0.01 USDT. И выводить здесь можно... BNB, Bitcoin, Dogecoin, Solano, LTC, USDT, FEI и TRX. В общем, друзья, вот такой вот кран, кому он интересен, ссылку я оставлю в описании. На этом видео обзор подходит к концу. Ставьте лайки, пишите свои комментарии, принимайте участие в розыгрыше, следите за каналом. будут еще очень-очень много разных розыгрышев. Всем желаю хорошего дня и всем пока.